Я регулярно посещаю, так, на этот вопрос я уже ответила, есть закрытый блог, который ведется один из университетов при поддержке королевской семьи, где они проводят регулярно исследования по разным травам, проводят научные исследования, тестирования и так далее. И мне всегда очень интересно а, читать эти исследования, да, смотреть, например, в одной статье я узнала, что оказывается, зеленый чай нельзя пить регулярно и постоянно. Нельзя его пить каждый день в течение месяца. Когда я изучала тибетскую медицину, я была уверена, что зеленый чай это самый полезный. То есть я не пила черный чай принципиально. Никакой пакетированный липтон, а, ничего такого даже близко не пила. А, я старалась пить только зеленый чай, причем качественный зеленый чай, там купленный в специализированном магазине. А, а потом я узнала, что нельзя, а здесь как-то я интуитивно перешла на а, фруктовый чай, это вот матум или баэль, да? сача инчи орешки, Он у нас недавно появился, это шкарлупа сача инчи. Цветочные чаи, мы в акциях раздаем чай из осматуса, цветов осматуса, чай из цветков, кофе. Вот я сейчас пришла на такие чаи как-то интуитивно. А потом я наткнулась на статью, где было написано, что зеленый чай, если пить каждый день в течение месяца, там накапливается какое-то вещество в организме, которое приводит к сбоям. Также я узнала там, все знают даже иншень, очень многие знают его целетных свойствах, но мало кто знает, что если пить женьшень с витамином С, он э, убирает полностью действие женьшенья, то есть э, нейтрализует. Если вы пьете женьшень, вам не стоит есть апельсина, вам не стоит там, пить часть лимона и так далее. То есть э, минимили, ми, минимализировать э, витамин С в своем рационе. Наш тайский менеджер, кто за нами следит, они, э, я писала пост в инстаграме, и раньше я делала рассылку, где-то год два, два назад. Э, Тайский университет разработал, а, и с помощью которой наша сон похудела за год, не за год, за полгода на 30 килограмм, причем она а, в месяц нас сбросила 10 килограмм, потом меньше, меньше, меньше, и при этом у нее наладилось здоровье, она вообще худела для здоровья, потому что у нее начались проблемы со здоровьем. <связывая> я молчала, как могла, но что она ест, и я уже как бы ей намекала, но не скажешь, да, у тайцев все-таки как бы своя специфика, что не надо есть жесткий пасхуд, которым ты питаешься, ну ты как-то пересмотри. Я и пыталась как-то к ней подойти, она меня не слушала. Я буду пить таблетки для похудения, да, поэтому я буду жрать все подряд. Там всякие гамбургеры, пиццы, эти вот KFC и прочую гадость. А, она поехала в эту университет, когда я уже совсем прижала, она поехала в этот университет, который как раз делает исследовательские разработки, и ей выдали диету. Сейчас я вот расскажу, поделюсь с вами диетой, да, по секрету очень там, за которую яйцом заплатила немалые деньги, чтобы ее получить. А, она ела, то есть принцип такой, что ты можешь есть овощи, а и зелень, столько, сколько ты хочешь, вообще неограниченно. Нельзя фрукты, ну, среди овощей, там, картофель нельзя, еще там что-то нельзя было, тыква, кажется. А так вот, приготовлено только без масла. Приготовлено на пару, там можно соль добавлять, можно склеить, добавлять, но масла нет, сахар нет, фрукты нет. А, и за день можно съедать кусок мяса, который вот размером с ладонь что у каждого человека своего размер ладони. Считается, что вот этот размер – это оптимальное мясо, которое вот стоит вам съесть в день. А, и тоже нежирное мясо, приготовленное на пару или отварное, но не жареное в масле. Она принимала комплекс витаминов В. А вот этой вот же фирмы. Вот есть кальций, а также есть а, витамин, витамины В. А, кальций. Пила белковый коктейль и на основе соевого протеина. У нас, кстати, в ассортиментом, какое-то время сейчас, кажется, он недоступен. А... Группы Б, а, да, вот кальций, группы В, соевый протеин и клетчатка. Вот клетчатка, она пила три раза в день клетчатка. Клетчатка у нас есть в ассортименте, по 300 рублей, такая дешевенькая. И вот на этой диете, и плюс потом она получила физическое упражнение, просто какую-то аэробику. И вот на этой диете она смогла сбросить 30 килограмм за полгода и полностью восстановить здоровье. То есть если до этого у нее были проблемы с легким, там у нее жидкость легких собиралась, там еще что было. После диеты у нее все прошло прям. <смех> Все и сейчас она до сих пор держит форму, то есть уже прошло несколько лет, она до сих пор э, держит тот вес, она, кажется, на 5 килограмм она всего поправилась, то есть она откатилась обратно на 5 килограмм, но сейчас она их опять сбросила. И опять она такая странешечка. ну не идеально, конечно, стройная, но по сравнению с тем, что было, она уже была под сотню с моим ростом, то есть 1,57, метр метр а, и при этом она весила под сотню. Сейчас она 68, она сейчас весит, да, то есть как бы разница, разница ощутимая кстати, вот про питание тоже очень-очень интересный такой момент, что если вы хотите похудеть, если вы хотите похудеть, то надо работать с психологией. То есть если у вас, вы сорвались с диеты и съели там какую-то вкусняшку, и у вас включилось чувство вины, чувство вины съесть гораздо больше всего.